Здравствуйте, ворон в кадре. А это что ворон значит? Это значит мы с тобой поедем кататься, да? Поедем сейчас запрягаться. И поедем в лес. Повезем им кое-какие дела. Гостинцы. Давно вообще в лесу не были, месяца полтора, наверное. Сейчас поедем пробовать, смотреть, что там, чего там. Проедем, не проедем мы куда снегу по-разному везде как-то вот так вот ну что мы уже маленько с вороном в пути живот у него пока еще нисколько не спал набил брюха подъехали мы вот проверить есть тут какая дичь у нас или нет вот лисичка приходит копает пытается попасть к вкуснятинке и тут не знаю тоже лисий след по дереву лазит всяко пытается добраться но туда видимо пускаться пока не решается так что надо ее отсюда поймать для интереса еще что-то и привести свежего рыбки, рыбки свежей надо и поймать, наверно, прикормить и поймать. Ну, а мы едем дальше. У нас с другие планы, другие дела. Тут вот от косулями нахожено, накопано, питаются. Сегодняшний следок. Чуть-чуть только корочка подстыла. Ну, может кого-нибудь получится заснять камеру. Взял еще простую с собой на всякий случай. А вдруг лоси или кабаны, или 11 коров. Если их не нашли. С соседнего района прибежали. Прибежали. Убежали, вернее. куда то в нашу сторону смещались. полиции звонили интересовались видео в лесу кого или не видел так что дичи в лесу полно что увидим то заснимем ну что проехали мы уже с вороном наверное наверное но ну сколько мы проехали километров 8 видео вот сейчас трехкосуль и вот нам навстречу Коршов здоровый, туда обратно входит. след здорового, Почти мы практически не меняем его Ничего. вот уже после него козлики тут находили. Так что вот так вот, вот. следов достаточно много вроде от косу. а вот увидел только трех. Повезло увидеть он такой след. Лежали как раз на краю кустов. И мы кусто бежали. не метров, наверное, за 80. Два ломануло. Думал, станут, Начал с коня свазить. Третий побежал. И они, в общем, на поляне не стали останавливаться. И удрали. Так что пока без съемок в общем, приехали мы с Вороном, вроде как на место. Идете себя как-то только беспокойно. Дергается, кто-то дергается. След тут вот есть. Это тоже кабани. Лосинных свежих нету. Или это овось так неспешно шел думаю что это все-таки кабан козлики приходят соль так, тут вот, еще в общем летом закончилась <сосы> Чего пришел ушел значит еще придет ну, кабан, наверное, большой. Большой кабан, вот с ладошку. Само копыто. Мы его потом найдем. Соль хотел в разные места развести. В общем, думаю, раз тут нету, опять тут, походу, и воссей теперь нету. Но это... Все-таки, короче, высыплю здесь только разрезать 20 килограмм соли тут у меня с собой потом включу солить будем старым проверенным своим способом на землю большую часть 8. может обиделись конечно и ушли а может просто ближайшие 3-4 дня их тут не было каждый же день им тоже сюда зачем ходить а у нас как раз снегопады были кабан был вот вчера получается Соль ядированная, наверное вся не вся не знаю так население в деревне наверно без соли оставлю сразу забрал 20 из магазина И еще надо будет раза четыре, по столько же салонцов мы с вороном наделали надо теперь во все будет развести И до весны потом можно там не показываться. вот так вот, вот у меня теперь тут все выглядит. Рассыпать сейчас смысла нету далеко, как я летом там, по диаметру тут ну, метра два сыпал. Сейчас что они даже на копытах понесут куда-то, это, это роли не сыграет. Все снега под снегом потом останется. Надо на зиму нам именно более-менее одно место, чтобы было где им покушать. А летом потом мы тут опять по округе все засыпем. Новых зверей, чтобы привлечь. Как-то вот так вот тут. Ну что, все. Соль высыпали. Погоним мы с вороном дальше. Мешок привязали. А, сейчас будет попе вообще мягко. Хорошо. Да, красавец мой. Сейчас еще несколько мест заедем. Так, интереса ради. Попиним поедем, будем заворачиваться в дома можно еще крутимся километров 6 в сторону и еще на саванне заедем поглядим как там дела но это еще не точно наткнулись в на очень излюбленное, видимо, место лорся обитание он тут все переломал Очень нравится. Да, вот. Как ты думаешь, тут он где-то или нет? Он вроде так старо выглядит. Но он говорит не знает. Местность такая какая-то болотистая. Так что может быть где-то кто-то кого-то тут и есть. Сейчас поедем поглядим. Мы тут однажды когда-то давно были. Вот я слетел из кустика. Когда вдруг тут еще нет, больше тетерева тут нет. какой-то такой крик крик какой-то с этой стороны был ну, вроде как явно не козел а мы решили подумали как ну, я решил и подумал а вдруг коров все еще не нашли и это какой-то бычок там промычал не промычал не понял такой короткий звук либо кабаны дерутся Это кабаны дерутся, ворон так на коров не должен реагировать, а ветер как раз на нас, вот и на реакция, да, ворон? Поехали посмотрим, интересно же. Восей же не пугался, что-то кабанов испугался, да. где-то вот должны вот в этих вот кустах быть. Все, ни в какую не идет. Айда! Айда, айда, айда, айда! А вот, наверное, признаки пребывания кабана. Ай, нет. Ай да, да. Да, кабанчик такой, который неплохой. А у них же сейчас гон ничего выйдет, но мы убежим. Айда, айда, не бойся. это, это, это, это, не бойся. Все, не, не идет. Где-то, значит, прямо в густом месте лежат. Прямо мы на них идем. Айда, пошли. Можно, конечно, его привязать и заходить пешком. Но на пешком я могу не убежать. и тут кусты. Из таких кустов мы можем и на уровне не успеть убежать. Это, в общем они вот здесь эх, в общем, вот где в кустах поднялись по звуку слышу, видеть не видел по звуку поднялись вот здесь. Вон вон в том кусту. Вон он. Три штуки. выскочить сюда думаю выскочит на поле с вороном куда-то на новые места забрались до да, ворон ни разу тут вообще не были так далеко какой-то бугор увидали тропа кабания есть Сейчас подъедем поглядим что тут такое Ходят тут всякие животные.